Михаил Юрьевич Лермонтов, ангел, По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой Внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов.